Всем привет, дорогие друзья! С вами Егорюс ТВ, топ стример Lineage 2. Сегодня я вам расскажу про открытие сервера твоей мечты обновленное Lineage 2, которую ты так долго ждал. Открытие сервера 14 апреля в 20.00 Обязательно заходи сюда. Сейчас я подробно расскажу про этот сервер. Давай зайдем в игру, я покажу тебе интерфейс. Итак, друзья, в чем отличие этого сервера от других серваков? Сервер L2chill.fan. Сервер чисто на чили. Ребят, администрация на этом сервере сделала сервер для нас с вами, для работяг. Играть на этом сервере можно за одно окно. Дополнительные окна просто здесь не нужны. Здесь все есть. Я вам сейчас это покажу. L2 Chill.Fun Так и есть. Это реально сервер по чилу. На чили на расслабоне на нем играть нужно. Вот. Нет необходимости в дополнительных окнах. Нажимаем Alt плюс B. Обратите внимание на современный интерфейс. Какой на данном проекте администрация проработала Все как вот как на эссенсе здесь вот такие вещи. Как красиво вот показано даже на моба выделяешь сто процентов ХП. Хоп, показано дроп, показано спойл. Спойл а, здесь нету. Спойл здесь сразу автоматически с мобов а, вываливается все что в спойле, все уваливается как бы в дроп тебе сразу. То есть здесь не нужен спойл, понимаете? Абсолютно весь баф, который тебе нужен, можно найти в Alt B, начиная с первого уровня. То есть ты стартуешь спокойно за одно окно, которое тебе по кайфу, нажимаешь набор для воина, все, сервер Raid X2 и пошел долбить. И пошел долбить просто мобов, понимаете? Все, пошел, пошла жара, ребятушки. Raid X2 это считается сервер хардкор, но Лайтовый хардкор, хар хардкор для работяг, понимаете? На серии будет три стадии, добавлена система АЦП, очень полезная штука. Каждый класс максимально сбалансирован на уровне механики и навыков. Почувствую себя нужным даже на саппорте или танке. Очень сильно, ребят, на данном серии переработаны танки, гномы и саппорты. Обязательно я вам ссылочку оставлю в описании на форум. Почитайте количество скиллов, что изменили. Очень много изменений, даже все не перечислить. На данном сервере не планируются вайпы. Долгосрочный проект. Игровой контент будет наполняться постепенно по мере развития сервера. В магазине только премиум аккаунт и шапки. Нет никаких бустов на опыт, расходников э -э, и прочей ерунды за донат. Надо все получать самому, ребята. Сервер будет как бы тяжелый, но как бы и легкий одновременно. Ты сможешь спокойно играть за одно окно, за кого хочешь. Даже я я серьезно сюда... 14 числа. Зайду показать вам этот сервер на старте, ребятушки, проекта. Обязательно заходите на стрим. Э, и смотрите, как мы будем начинать играть на этом сервере. Какой будет онлайн и все прочее. И начинайте тоже вместе со мной. Буду ждать вас. Обязательно.